Я приветствую зрителей телеканала форума «Свободная Россия». Сегодня в студии с вами Даниил Константинов. А в эфире у нас оппозиционный политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, как-то звучит вот оппозиционная политика. Я так понимаю, что это типичный для России выражение. Потому что э, в любых странах политик, он и есть политик. Он может быть сегодня в да. позиции, завтра во власти. А с учетом того, что у нас власть в России узурпирована и удерживается на штыках, то, конечно, вот, оппозиционная политик сразу, сразу формирует представление о российской политике. Но нормально. Кстати, это да, замечание. это интересное замечание, потому что действительно у нас с оппозиционными политиками люди бывают годами и даже десятилетиями. Я лично признаю да. нескольких молодых оппозиционных политиков, которые уже лет 20 являются молодыми оппозиционными политиками. Я даже в своей семье не приду... такого политика знаю. Правда, ему один раз, да, раз. Есть, повезло все-таки вбраться да. в Думу, когда была волна такая подъема. Вот он был все-таки депутатом Государственной Думы. Но вот 20 лет он все ждет, когда в России начнутся глубокие реальные решительные перемены. Будем надеяться, что дождется. Я хотел начать с такой нотки юмора, если это действительно смешно, но сегодня министр иностранных дел Российской Федерации. Лавров заявил, что нападки на Сталина это часть атаки на итоги Второй мировой войны. Как вам такое заявление? Отвратительное заявление человека, который продал совести и вообще может быть ее... Нет, она вроде была. Я вот лаврова помню, еще руководителем миссии дипломатической Российской Федерации в Нью-Йорке. На меня тогда производил вполне благоприятное впечатление, довольно грамотное хорошим языком с английским, вроде профессиональный дипломат, но вызывал симпатию. Но вот деградация системы, она никого не оставляет э, э, без следа такого тяжелого. И вот э, то, что сейчас говорит Лавров, это, конечно, позорище, это, это не смешно. Потому что Сталин и сталинский режим, фашистский, абсолютно нацистский режим, он, и он даже хуже, который проводил геноцид до войны собственного народа, он и причастен в полной мере к развязанию Второй мировой войны. Более того, два года Советский Союз воевал на стороне Германии по соглашению между Гитлером и Стальным. И, естественно, они делили Европу, эти два диктатора, и должны были разделить мир. Но просто там один диктатор решил кинуть другого. Поэтому, честно говоря, вот это отвратительное отрицание причастности Советского Союза к, развяз... к... К... К... к истокам Второй мировой войны, отвратительное отрицание э, геноцида Сталина, отвратительное отрицание бездарности сталинского руководства, которое отправило на алтарь победы э, 42 миллиона жертв, э, при всем том, что в Великобритании, которая воевала с Германией э, и в Африке, и в Азии, и везде шесть лет, не четыре, как Советский Союз, а шесть лет. В Великобритании менее 700 тысяч своих человек. А Советский Союз отправил на, на, на, на гибель а, а, за счет бездарности, жестокости командования почти 42 миллиона человек. Это новые, ну цифры как новые, они уже не новые, им лет пять или шесть. Они были озвучены на парламентских слушаниях в Государственной Думе, посвященные Второй мировой войне потом это мифоглазация истории, э, отрицание э, зверства э, НКВДшников. Ну, например, я такую цифру назову, за которую не просто должно быть стыдно, а вообще полностью уничтожены должны быть всякие заслуги э, тех, кто организовал это все и, в, и, и э, э, по чьей команде все делать. Советский Союз расстрелял по приговорам военно-полевых судов шестнадцать с половиной дивизий военнослужащих. Еще раз. В средней дивизии тогда 10 тысяч человек Советский Союз по приговорам военно-полевых судов расстрелял. Это не берем мы СМЕРШ, это не берем загранотряды, это не берем там произволы, мы не берем там форсирование минных полей без разминирования и так далее. Мы просто берем чисто приговор военно-полевых судов, 163 тысячи человек было расстреляно. Это при всем том, что там это в десяток раз больше, чем все остальные страны вместе взятые. О чем это говорит? О, лютой, о лютом зверстве, о жестокости невероятной, о полном презрении к жизни солдата и офицера, о полной бездарности командования, которая затыкала жизнями наших советских людей свои про проколы, ошибки и преступления. И Лавров смеет еще там что-то вякать, я извиняюсь за выражение, бессовестный абсолютно, безнравственное опустившийся, разложившийся человек, который пытается еще кого-то учить там с экрана телевизора. Отвратительная фигура. Но вы, наверное, заметили, что в целом российское руководство в последние годы все мягче и мягче относится к сталинской теме, к сталинизму. Не значит ли это, что с лица путинизма постепенно вот опадает эта маска такого просвещенного мягкого авторитаризма и под ней и под ней обнажается обычная, злобная, старая морда сталинизма. Нет, это не так. Я думаю, что все-таки больше похоже на портрет дрианы Грея. И там э, вот все пороки человека, ну там оказалось так, что портрет старелый, обретал все черты, э, всех пороков вот этого человека. А человек остался молодым, красивым и так далее. Ну и, естественно, гулял там по полной программе совершал преступления, правонарушения и так далее. То есть и все отражалось на его портрете. Вот мне кажется, что наша власть напоминает этот портрет Дрианы Грея, при котором ее морда, имидж, лицо становится все более отвратительным, порочным и преступным. Вот я не думаю, что это опадание штукатурки, из штукатурки появился настоящий фасад. Я думаю, что это трансформация власти, превращение ее в монстра, превращение ее в лицо безнравственной жестокой какой-то диктатуры, и процесс продолжается. Он не завершен. Он не завершен. Они шли к этим преступлениям постепенно. Ну, начали они там давно, начали там с Кодорковского, с Юкаса, начали там с Байкал финансгруппы, начали там с Шестого канала, с НТВ, далее везде. да Потом был Беслан, потом был еще что-то, потом был, вернее, до этого был Нордос. И так далее. Они шли постепенно. Деградация моральной нравственности, разрушение совести вообще человеческого облика, шла во власти постепенно. Она продолжается сейчас. Идет глубочайший процесс деградации. Моральной, нравственной, этической, человеческой, гуманитарной и так далее. Идет глубочайший процесс деградации всей власти людей во власти. Они превращаются в разложенцев полных. К сожалению. Вот. И этот процесс идет, поэтому это не опадание штукатурки, это процесс их перерождения, превращения в монстров, драконов, каких, которые уничтожают свою собственную страну, собственный народ. У Сергея Лаврова есть и другие симпатии, помимо симпатии к сталинизму, которую он сегодня высказал. Буквально недавно в соседней с нами стране победило радикальное фундаменталистское движение «Талибан», которые приезжали в Россию в гости к Лаврову. Российские власти, российские пропагандисты тоже уже не раз высказывали свою поддержку или, по крайней мере, понимание этого движения. Как вы думаете, что в основе этой симпатии лежит? Безысходность ситуации. Я здесь даже, я, конечно, ерничаю над Лавровым, над его там этими вменяемыми разумными ребятами, которые к нему приезжали отмороженные, совершенно безумцы, с патологическими извращениями. Вот. Но я не про это. То есть, я извиняюсь за выражение, вот когда-то Советский Союз был вынужден бежать из Афгана, развязав там гражданскую войну, в которой погибло, ну, по средним оценкам, миллион человек, афганцев, 15 тысяч наших. А туда вошли американцы, они там 20 лет удерживали ситуацию, при этом обошлись минимальными жертвами, там самый оптимистический в кавычках оценки гибели афганцев оценится в этот период за 20 лет 40-50 тысяч. Ну и построили огромную инфраструктуру, вложили огромные деньги, это, к сожалению, пока не помогло, ну или, по крайней мере, может быть, не хватило времени. И вот когда там они пытались с талибами до да, чем то договориться, я думаю, они прекрасно понимали, что... Они не смогут. Американцы уйдут, они не смогут ничего сдержать, попытаться договориться хотя бы, чтобы их не трогали или трогали, но не в первую очередь. Вот мне кажется, что здесь они были вынуждены пойти на контакты, причем эти, видимо, талибы требовали, чтобы эти контакты были публичными, и наши в силу слабости и непонимания чего делать, согласились на эти публичные контакты, и, естественно, измазали себя черной краской террора. И причастности к этим переговорам с террористами очень сильно. Но тем не менее они пытались какой-то найти выход. Потому что прекрасно понимали, что следующим объектом деятельности Талибана, который поддерживается Пакистаном и Китаем. Вот Талибан из себя ничего не представляет. Талибан. Талибан это продолжение Пакистана, радикального исламизма в Пакистане. Ислама. Радикального ислама. Давайте надо говорить по-честному. Ислама. Да, который использует радикальный Реакционные государства в своих целях. Вот реакционные государства Пакистан использует используют реакционный ислам в своих целях. Разжигая религиозную вражду и так далее. И вот поддержка Талибана, полное вооружение финансирование и так далее. А также Китай, который разыграл свою геополитическую карту в конфликте с Индией, в противостоянии с Индией. Оно и привело к победе Талибана в Афгане. Это не Талибан победил. А это силы, которые за ним стоят. И, естественно, следующим объектом устремления будет Россия, Илье, так сказать, там, ну, через Среднюю Азию, через Республики, вот эти Таджикистан и так далее, и тому подобное, и она будет объектом России. Сейчас уже я думаю, что тяжелейшая ситуация сложилась с наркотиками. Ну, кстати говоря, наши очень многие должностные лица, по имеющимся у меня непроверенным и требующим, я так специально говорю, перепроверки сведениям, причастных к транзиту героина в Европу. Через нашу страну легко шел транзит героина в Европу. Часть оседалась здесь. Сейчас говорят, что там больше этого всего будет. И, естественно, так сказать, будет оседать очень многое в России. То есть это еще будет угроза здоровья российского народа. молодежи, особенно, которая, к сожалению, попадает в сети наркоторговцев. Вот поэтому там И плюс, конечно, дестабилизация полной Средней Азии. Там же режимы какие? Авторитарные. А они на чем построены? на удержание силой, а тут сейчас появится некое движение, которое будет вбрасывать идею братства, справедливости, достоинства человеческого. Все эти режимы-то зашатаются, все эти таджикские режимы, там всякие узбекские и прочее. прочее. Там же опять все и мира да прочие там, все эти цари. И поэтому эта ситуация очень тяжелая. Поэтому я думаю, что как раз Лавров там и другие пытаются как-то договориться, чтобы дать, хотя бы дать передышку России. Хотя бы дать передышку. Я думаю, ничего не будет, потому что талибы неуправляемы. Мы же видели... Американцы... То есть вы думаете, что после Афганистана они пойдут в Среднюю Азию там и далее везде, я, да? я в этом уверен. Я в этом уверен, потому что там есть планы постановления, постановления вот этого э, как халифата, там, исламского... Халифат, да. Там... да. Вот он, они будут э, додавливать, идет поддержка огромной стороны Пакистана, Идет поддержка страны Китая. Россия там играет незначительную роль. Незначительную. Вот это вот... А чем это грозит путинской России? Опять будут наши войска пытаться со всем этим разобраться в Азии? А придется. А победить невозможно. Тем более при путинской так сказать, при путинской бардаке. У нас идет жуткий бардак. Мы же сейчас видим, что творится. Техногенные катастрофы аварии, взрывы, отключение аппаратов, там, прекращение энергоснабжения, мосты падают, дороги валятся, и так далее. Вот этот деградации и бардак, который типичен сейчас для России, а он, в общем-то, ставит крест на возможность каких-то блестящих побед, в том числе даже военных. Бардак кругом. Бардак. Да плюс еще, плюс еще маразматические вот эти вот репрессии, которые развернуты. Ну, сейчас вот Половина ученых уже свалили только потому, что они к нам могут завести дело по шпионажу. Оставшиеся половина готова свалить. Если Академия наук бьет на БАТ и говорит, что все, капец, ребята, 70 тысяч ученых за год уехало, что у нас остается? 70 тысяч ученых. Не... 70 тысяч за год. За год. А, нет, нет, за, бров, за бро, бро, бро, нет, бро, я наврал, наврал. Нет, не, не за год, они какой-то период там взяли, 5 или 6 лет. Это был недавно доклад Академии наук, его можно сейчас поднять по интернету. Все равно, все равно много, 70 тысяч. 70 тысяч ученых, ученых. Это люди, которые от науки, люди, которые разрабатывают, люди, которые обладают огромными знаниями, опытом, талантами. Это люди свои, 70 тысяч. Целый город подмосковный уехал, это одних только ученых. Академия наук давно бьет на бат, на бат что советская наука осталась без кадров. Что мы там говорим про оборонку? Кому мы говорим про оборонку? Кому там мультики показываем? У нас средний возраст конструкторских руководящих кадров 67 лет в оборонке. О чем мы вообще говорим? Еще я не знаю, сколько там ковида выкисал. Наши данные тоже перевирают. То есть вы считаете, что Россия может и проиграть эту будущую войну в Средней а, а я думаю, что она не может, она ее обязательно при Путине проиграет. Наш-то чего? Чего он умеет? Преступников они ловить не умеют, с мафией бороться не умеют. Либо сами становятся частью, либо не умеют. Они могут только вот блогеров преследовать, они могут только там Навального травить и только бездарно. Да? Они могут еще что-то выгонять там людей из страны, они больше ничего не научились. Воевать не научились. Он этот конфликт Азербайджана-Армении показал, что ни хрена, ребята, вы воевать не умеете. Вы только можете пулять, так сказать, ракеты за 2000 километров, и то там половина не попадает, не долетает. Часть не долетела, я не помню, какая часть. Вот. И бомбить там, где нет ПВО. Чьи-то там кварталы. Что вы еще умеете? Любой серьезный бой и столкновение современной армии, вы его проигрываете. Да и воевать нечем. Вот единственное, что, так сказать, у вас ядерное оружие, не вам, ни не от. ни не, не, не, не доставшись, так сказать, по наследству. Да и то я думаю, что там сейчас уже половина арсенала уже приходит, приходит пришла в негодность или там полу негодность. Чем воевать? Кем воевать-то? Если там в армии все разворовано, как и везде. У нас же вся система построена на У нас система должностного воровства называется коррупция. Это единственная духовная скрепа, доктрина, главные цели, смысл существования российской политической власти. Ну, возьми любое подразделение там воруют. Любую, любую систему. Любое, в, в армии ворует, в тюрьмах ворует, э, значит, в, в социалке ворует, в медицине ворует, в, граждан, в, в, в строительстве я уж там не говорю, это, там, и так далее. Назовите мне сферу, вот просто сейчас, вот пока там сейчас мы разговариваем, пусть кто-нибудь нам назовет сферу, которая хорошо в России развивается, не деградирует, не, не разворовывается, не погрязна в коррупции. Я не знаю такой. И как они будут воевать? -то? Когда у них там половина начальников завязаны в коррупционных схемах, в откатах и прочих, выводе капитала за рубеж. То же самое ФСБшники, то же самое МВДшники. Кого преследовать будете? Кого там? Вы сами там являетесь крупнейшим преступником и руководителем крупнейших должностных банк? Ну что, нет что? Сотни миллионов долларов люди зарабатывают, имея большие должности участие в масштабной коррупции сотни миллионов зарабатывать долларов и не, не рублей кстати а коррупция вот по вашему делу по делу которое против вас возбудили mm -hmm. против вашей семьи есть ли какие-то новости ну только то что они все время продляют введение уголовного дела по моему это единственная новость пока к счастью я видел, что вы публиковали какие-то ответы э, Бориса Тюдового по правам бизнеса в России. Это ужас. Можете рассказать? Да. Можете рассказать, что там было? Грубо говоря, так. Я просто еще раз озвучу, потому что не все помнят, не все знают. Значит, по делу об аренде подвала 2015 года, нет, дело о продлении аренды подвала, продлении аренды подвала, подчеркиваю, площадь там, сквозь 70 сантиметров, работало. 12 следователей по особо важным делам, которые провели вместе с 200 сотрудниками, участвующими в этом мероприятии, 15 обысков. 26 допросов, 5 экспертиз. Я не шучу. Вот. Целая военная операция. Юрий да, да, да, да, да. Ну как шаманы Габышу послали целый самолет, там 30 или 50 спецназовцев, чтобы доставить его на, на обследование в больнице, как они писали об этом. То есть э, э, вот и... Э, вот эти все усилия, они были направлены на то, чтобы Дмитрий Гудков покинул страну. Геннадий Гудков заткнулся, наверное. Была такая цель. Ну вот они пытаются сейчас доказать, что... Да, и Титову, когда мы отправились, Титов пишет, а все хорошо, ребят, все правильно. Все по закону. А если вам не нравится, что по закону, обращайтесь в прокуратуру. То есть ответ даже не обычного чиновника, а абсолютно равнодушного, абсолютно извините, чиновник такого э, пофигиста, которому вообще ничего не надо. Это не, не ответ омбудсмена, это даже не ответ, э, ответ какого-то бездарного исполнителя, это еще хуже. Это человек, который, говорит, он защищает бизнес. Честь бизнес защищает Борис Титов. Свой? Может быть. И самое главное, что ну, мы... Может мы, быть, свой, и самое главное, что мы нашли ответы от Бориса Титова, которые... Только фамилия меняется, фамилия меняется, даты меняются. Они, он такие ответы дает всем бизнесменам, которые к ним обращаются. Это стандартный ответ, там только меняется, вот, ну вот э, атрибутика меняется и все. А теперь, шапка, да? да шапка ну, меняется. Шапка, вот, э, он ответил Дмитрию Гудкову. А mm -hmm. до этого он отвечал какому-то там Александру Пупкину. Вот что он ответил Александру Пупкину, что он ответил там еще кому то что он еще кому-то, Иванову, Петрову, Сидору и Дмитрию Гудхову. Одно в одно. Текстура, запятые, расположение текста, слова, обороты. Только меняется... То есть, текст один, да? Да. <свят> <свят> то есть, <что> Борис <свят> Попов <Питова свят> поставлен <-то> на поток... <свят> <свят> слово нехорошее есть. Поставлен на поток посылать нахрен. Всех бизнесменов, которые не обращаются. Это просто на потоке поставлено. Прям в штамп в компьютере Забиваешь нужные фамилии. Дорогой товарищ, обращайся в суд. Дорогой товарищ, вали отсюда в прокуратуру. Мы в эти дела следствия не вмешиваемся. То есть, Совет Федерации отреагировал. Молодцы. Вот я, честно говоря, не ожидал даже. Вот, ну, я, они понимают, что это дело политизировано, но они поняли, что дело не в Гудкове, А дело в том, что если сейчас криминализировать сферу, э, сферу гражданских правовых отношений, то все 145 миллионов становятся потенциальным преступником. А из того, что у нас репрессии скоро станут массовыми, за каждым могут прийти. То есть любой долг может быть криминализирован. Любой долг. Дал другу взаймы, не заплатил ЖКХ, взял кредит, там еще что-то. Любой долг по этой методике может быть криминализирован. На него можно быть на уголовное дело, проведены обыски, изъятия, аресты и так далее и тому подобное. То есть все 145 миллионов человек оказываются в измеримом положении, проживающих в России. А Борис этого пофигу. Он там это рассказывает на телеэкранах, какой он крутой защитник бизнеса. Вот и честно говоря, просто в стедовище берет, настолько уже. Ну вот, ребята ну хоть какой ну как бы вы там, ну все-таки Дмитрий Гудков, ну, известный человек, да, ну какое-то слово там, нашумел все мировые СМИ э, все, во всей Европе показывали, в Америке показывали, везде показывали, ну хоть. Поручи хоть нестандартный ответ подготовить. Как-то там скрыть вот этот вот свой пофигизм. полное безучастие, полное, так сказать, презрение к защите интересов бизнеса. Ну, как-то, ну, договорись, как-то вот заретушировать. Вот. Да нет, зачем там? Слушай, там, давай фигачь ему, так сказать, не разбирая там. Пусть там живет. Ну, я вот, честно говоря, просто удивляюсь. Настолько вот стыдобище. А? Я когда депутатом был, мне приходили десятки, сотни запросов в месяц. Я старался помочь, я всегда старался, потому что я понимал, что люди обращаются не потому, что я там депутат, а потому что у них ситуация безвыходная или там тяжелая. Но старался там какие-то отдельные случаи лично заниматься. Аппарат у меня был обучен, с людьми поговорить, найти какое-то решение. У нас там были юристы. Ну, как-то по-человечески просто. А здесь вот такая вот дежурная, презрительно, циничная отписка. То есть... Ну, друзья, ну... А вам не кажется, что вообще все государство российское таким становится? Все вот сейчас, становится, сверху да, да, идет. Я же сказал, что назовите мне сверху, Вот, вот как, штампуются, раз... как штампуются приговоры Ой. по обвинительным заключениям, так же вот и письма приходят ну, от, от защитников прав человека и бизнеса. И так везде ну, сверху даже вот нет, ну, не все так реагируют. Вот я назвал, да, то, что мы получили, Дмитрий получил ответ, СССР, Федерации заботился проблемой. Они видят большую риску опасности криминализации гражданских правовых отношений. Там же ребят понимают, что делать там не не ну, фамилия. Они наверное понимают, что они могут быть следующими. Татьяна Мушкалькова уполномоченный. Можно там про нее говорить что угодно, там критиковать, но она э, поручила заниматься, потому что она понимает, насколько опасно криминализация гражданско правовых отношений, обычных отношений, в которых гражданин вступает каждый день э, с обществом или с другими людьми, да? Там ряд других инстанций. Там люди в Российском совете промышленных предпринимателей звонили, интересовались, Вот мы вчера говорили. там И так далее. То есть люди начинают понимать, что это очень опасный прецедент. Он может вообще опрокинуть всю систему гражданских правовых отношений. Тогда нельзя ни в банке кредит брать, ни ипотеку брать, ни покупать машину. Ничего. Потому что завтра с тобой придут, тебя посадят. И все. И никаких проблем. Геннадий по поводу репрессий и известных людей, есть еще одна новость, которую я хотел обсудить. Вот приезжал в Россию известный э, музыкант mm -hmm. Тиль Лендеман, руководитель группы «Рамштайн», довольно одиозной группы. И, значит, приезжал он, видимо, на концерт в поддержку партии «Родина». И что он получил в итоге? Это визит э, полиции и какие-то угрозы, возбуждение уголовного да. дела. Вообще, отмена, как вы можете это прокомментировать? И отмену концерта. Как вы можете это прокомментировать? Да я вообще рад. Если по-честному, я очень рад. Потому что этого Линдермана пригласили выступить на Красной площади. Я бы на его месте послал бы. Вот всю Красную площадь, включая там ее обитателей. Те, которые там постоянно работают. Потому что мужика унизили наша правоохранительная система она специализируется не на пресечении преступлений, а на унижении достоинства. И они тащатся от этого. Ну я знаю там кого Человека арестовывали в вот, 50-летний юбилей. Специально в разгар пришли арестовали. То есть они тащатся вот от каких-то театральных эффектов. Или там на совещании где-то одели колпак на голову вывели. Я уж не помню кого там. Какой-то там сотрудник. И вот они а, приперлись ему ночью. Конечно, другого времени не было. Видать, а как, когда к человеку можно прийти, как не в 3 часа ночи? То есть я очень рад, что они его вздрючили. Что они им показали вот этот оскал путинизма. Что им показали, насколько в России люди бесправны. Я думаю, что, извиняюсь за выражение, был буду по-простому говорить, он охренел. В конец. Начина, начал что-то понимать. Я надеюсь, что он после этого не будет говорить, что он там фанат России охрененно ее любит. Ну, может, нет, Россию-то можно любить. Путинизм нельзя любить, и вот путинский режим нельзя любить. И я очень рад, что он об этом должен, по идее, рассказать. Вообще у него же всех поклонников, миллионы поклонников, они же тоже понимают, что происходит в России. Вчера они еще не думали об этом, а сегодня они уже знают. И это тоже очень важно, это очень хорошо, хороший резонанс в мире, когда лидеры, пусть там идиозные, но довольно известные группы с миллионами, десятками миллионов поклонников, менты кладут мордой в пол. Прекрасная картина. Замечательная. Я желаю, чтобы эта картина обошла весь мир. Вот и все. Потому что ну, пора показывать путинизм, истинное лицо. Путинизм. Вот прекрасный и замечательный образец. Человек приехал спеть, а его мордой в пол ночью. Менты. Я извиняюсь за жаргон. Но он так, извините, извините. Про кого рассказываем такой жаргон? Если мы рассказываем про группировку, которая оккупировала Россию криминальные методы. Почему мы должны переходить на какой-то высокопарный научный стиль? Вы упомянули интересное выражение "оскал путинизма". А могли бы вы, ну как бы, дать определение путинизму, или вот сформулировать Могу, в основные конечно, да. признаки? Что это сейчас такое? Оскал путинизма? Это приход новой номенклатуры к власти, номенклатура, которая бюрократическая, она от власти стала, она вот от этой политической власти, она никак не связана с имуще... интересами имущественного класса. Это вот такие бюрократы-бандиты, которые пришли к власти с задачей нахапать. Потому что они хуже, чем советская номенклатура, которая была сдержана идеологическими рамками, формами собственности, какими-то там сдержками, противовесами. Они намного хуже, чем представители даже абсолютистской класса, власти имущественного класса. Ну, царя. А царь кто такой? Землевладелец. Ему близкие интересы любого землевладельца. Да? Там все короли, все там цари, они все были представителями высшей касты имущественного э, класса. А эти без, без, без, без, без роду, без, как там это называется, без роду, без племени, захватили власть и начали грабить. Типичный грабительско-оккупационный режим. Вот и все. А сейчас, вот, если раньше они грабили э, тихо старались там как-то, то сейчас они это делают абсолютно безапелляционно, нагло, цинично, открыто и публично. И они в этом арвении своем не остановятся, пока они не разграбят Россию полностью. Вот. Россия чудовищно богатая страна. Любая другая страна давно бы померла, загнулась. бы. Экономика загнулась, бы, народ помер, пошел бы, скинул бы эту власть. А Россия чудовищно богатая страна, и поэтому она может позволить себе терпеть вот эту грабительскую структуру, вот эту грабительскую систему какое-то очень большое количество лет. Чудовищно богатство страны это позволяет им им долго грабит страну. Вот и все. И вот эта номенклатура, новая номенклатура, возглавляет ее главный э, бюрократный э, номенклатурный Владимир Путин. Да, это он выходит из силовой бюрократии. Но она, в общем-то, а силовая, не силовая, суть-то та же самая. Это власть про деньги, про бабки, про обогащение, про грабеж. У нее нет никаких идей. Она просто играет на. Э, э, вот этих всех великих державных понтах, вот этих инстинктах там нас обидели, мы были сверхдержавы, а сейчас мы никто, нас обидели, мы можем повторить, если не уважать, так пусть боятся. Ну и так далее. То есть они, она играет вот на этих низменных чувствах, на подсознании российского обывателя, который там за 70 лет советов привык думать, что он живет в лучшей и самой мощной стране мира. Правда, там с голой задницей был, но не важно. Думать-то, можно ведь и с голой задницей что самый великий один король думал, что он самый великий, будучи вообще голым. Есть такая сказка. Вот. Ну, поэтому, поэтому вот, вот эта вот власть, она опирается на бюрократию. Бюрократия главный бенефициар, главный правящий класс, еще раз главный бюрократ Путин. Они там пригрели к себе какую-то часть олигархии, какую-то часть предпринимательства, стали уже сами какой-то частью этого предпринимательства. Но в основном живут коррупционные доходы, на коррупционные деньги. Вот эта власть, такой наглый, такой циничный, такой, ну, может не преступный, такой вот мелкой, такой вот жадный и безнравственной власти в России еще не было. Даже вот те, кто организовывал геноцид и там всякие массовые репрессии, они какие-то, у них были безумные идеи в голове, доктрины. Они, в общем, старались их как-то реализовать. А у этих даже доктрин-то нет. У них вся доктрина там... «Поставлю своего человека еще один миллиард украдил». Вот вся она доктрина. А вы не сможете, потому что я круче. Вся доктрина заключается в том, в доблести, в разграблении собственной страны, собственного народа. Это ключевая доктрина путинского режима. Вот оно, истинное его лицо. А все остальное штукатурка. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Я предлагаю на этой ноте закончить, потому что это нужно осмыслить. Да. Вы хотели сказать что-то еще? Да, я хотел ввести новые термины в обороты, не знаю, получится или нет. Давайте. Мне тут со всех сторон пишут, ну, видимо, там, слушают интервью наше, они там что-то еще. И у меня такое впечатление, что за рубежом возникло движение злых русских. Или злых россиян. Да, злые русские, это интересно. Да, вот я хочу, чтобы, может, это зайдет, потому что уже многие десятки, сотни, и, наверное, тысяч людей, которых страна выгнала они настолько оздобились против вот, ворующих путинских чиновников. Вот мне сегодня прислали, например, там американские сайты, которые существуют, оказывается, там составляется уже в Америке карта недвижимости путинских чинуш, вот этих ворующих. Оказывается, там составляется карта вот этих семей, кто там, где чего проживает. Mm -hmm. И э, они, ребята, пишут, что мы готовы типа сделать им жизнь, испортить им здесь жизнь. Ну, без члены вредительства, без физического насилия. Без криминала. Без криминала, криминала да. да. Угу. И вот я вижу, что это стихийно идет везде. Я вот по Европе смотрю. Очень много людей, которые готовы довольно жестко э, пресекать сладкую жизнь вот этих семей, ворующих чинов. То есть вот появляется какое-то движение злых русских. Вот я условно говорю, русских я называю всех, кто, для кого русский язык, русская культура родная. Неважно, важно кто он этнически по национальности. Что говорит по-русски, если он ругается матом, если он читает наши книжки, наши фильмы, он такой же русский, как и мы все. Вот. Но это моя точка зрения, я считаю, угу. для кого культура родная, тот такой национальности. Поэтому, вот, мне кажется, такое движение стихийное появляется, и я думаю, что в ближайшее время он начнет себя проявлять. Так что я бы подумал на месте многих: чинуш путинского режима, как себя вести. Но это э, мое наблюдение. Вот какое-то движение злых русских начинает появляться на Западе. Из тех, кто отторгнут. Своей родной страной. Спасибо большое. Я думаю, что о злых русских мы еще отдельно поговорим. Эта тема настолько интересная, что требует отдельного даже эфира. Ну, а пока спасибо вам большое за сегодняшний эфир. С вами были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале форума Свободной России». Продолжайте оставаться с нами. Всего доброго.